Здарова, это домашний канал Валерка, и Снова у нас Resident Evil 2, ремейк, а, только уже дополнительные режимы. Начнем мы проходить с четвертого выжившего. Это игра за Заханка, а, спецназовца такого противогазе, а, который а, выжил один из четырех спецназовцев, которые пришли к Кулиму Биркину по сюжету за Дживирусом, короче. Нам нужно будет добежать до точки эвакуации как бы. Такая фишка была в оригинале Здесь не знаю, здесь вот написано Лучшее время, я так полагаю, здесь на время Но, я не знаю, будет какой-то там отчет Или что-то в этом роде Давайте начнем, давайте посмотрим, давайте Попробуем Сыграть Окей Начинаем мы в канализации Это, кстати, плохо это Полуночник. Альфа, ответьте. Альфа, как слышите? Полуночник. Это Ханг из отряда Альфа. Чёрт, я думал, вас всех завалили. Я пытался... Я в точке К-12. Когда и где ждать эвакуации? Похоже, мрачного жнеца не остановить, да? Где ждать эвакуации? Расслабьтесь, мистер жнец. Я направлюсь к главным воротам полицейского участка. Подберу тебя там. Понял. Короче, надо добраться до главных ворот полицейского участка, окей. А, карту нам показали. Непонятно. Давай посмотрим инвентарь. О! Инвентарь, в принципе, неплох. Неплохо. Автомат, дробовик, два пекаля, короче. Громовый ястреб. Это не тот, который выносит просто головы, ваншотит. Так, а... есть порох. Давай сразу мешаем. Отлично, патроны для дробаша. Сразу смешиваем. Чтобы освободить место, короче, вдруг что-то мы возьмем. И аптечки есть. Окей, давай погнали. Погнали. Так, оп, не сюда. Понятно. Ладно, понятно. Спустились вниз. Тут, ну, в принципе, как бы если судить по оригиналу по ногам по ногам если судить по оригиналу короче то нам в принципе бежать только по прямой как бы так я думаю все, всех здесь мочить не стоит чисто тех кто будет мешать И так же, как вот мы проходили, помните, э, э, этот, код Вероника, тоже дополнительные режимы типа выживалки. Мы все мочили по ногам. В принципе, здесь, я думаю, фишка будет та же самая. Мочить по ногам. Опа, опа, опа, собачки, собачки, собачки. Тихо, тихо. Отлично. Пока гладенько, пока гладенько. Так, погоди. Нам туда в дверь или здесь вот есть дверь? Смотри, ящик. Окей. Ладно. Здесь открыто. Вабенцы лежать. Собаку Падай. Опа. Падлы. Опа. Собак надо змейкой, змейки, змейки, змейки. Отлично. Отлично все получилось. Так. Патроны уже все почти закончились. Да, воу, вау, вау, не ори, не ори, не ори, не быкуй. Не быкуй. Я тебя трогать не собираюсь. Иди в жопу. Лежать. Ребята, лежать. Блин, толстые ноги не пробить сразу. Ладно. Так, туда, в принципе, там выхода нет. Там я смотрю дверь есть. Хотя всю жидкость, вспомните дверь вот это была ну сломана, да Там... О -о -о -о -о! вот этого я и боялся, вот этого я и боялся. Двою-то мать. Secure. Так, погоди, гранату. Армуль. А, блин, схватил все-таки падла, а давай вторую нас. Молодец. Так, я правильно? Я правильно иду? Здесь что правильно. Миштяк. Опа. Опа, здрасте. мордасти Опа! А, а ноги-то бронированные, а ноги-то бронированные Не ори Так, погоди а, В полицейский участок, по-моему, сюда Да, здесь лифт Блин, по памяти, по памяти бегу и как, все, как в сюжетке Отлично, пока все отлично, пока держимся Пока нормально Врагов много, но пока терпимо принципе. Еще и музычка так прям нагнетает, да? Опа, опа, опа, опа, сколько у вас много! Отвалил, отвалил! Вот это я попался. Так. Там у нас был Биркин, туда я не хочу. Давай сбегаем сюда. Здесь, по-моему, лифт, короче... В смысле? В смысле? К Биркину? Ч, и с Биркиным сражаться, что ли? Они чё, поржали, что ли? Это как? Это что? Это почему? Это как? Где? Так, погоди, что-нибудь выберем. Давай вот это светящееся говно. Опа. Блин, я я всю жидкий короче, с этими, с так нам херово моему да? Давайте, может, что нибудь выберем? Может, давай сожрем что-нибудь? Отлично. Я всю жидкий короче, с этим э, с лизунами не сражался, а тут, а тут где лежать? Спать лежать так, просто валяется, что -то. валяется и вообще там просто как пьяный. Отлично, нормально. Вот чётко. Так, не агремся. Спокойно. Опа. Опа. Собаки на собаки. Так, погляди, я сейчас сделаю вот так. Ч ⁇ натворил? А, ну, в принципе, нормально. Осколками, видать, всех загасило. Ладно, допустим. <с Catholics> а куда бежать? Нет, отвали! Отвали, не трогай меня! Нет! Беги в Да Своли! Вот это было красиво! Вот это было сейчас жестко и красиво! Лизун! Твою мать! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я ж пешочком шел. Как он меня услышал? Фу, блядь. Фу. Извиняюсь за мой французский. Отлично, мы в полицейском участке. О, здесь уже поспокойнее сейчас будет. Так, так, так, так. Надо только вспомнить. Погоди, здесь нет у нас никакого лута. Надо вспомнить, куда бежать. В принципе, главные ворота, главный вход... Недалеко, в принципе, находится Воу-воу-воу-воу-воу-воу Вот это жесть вот это... Так, говна, кусок Я тебя... Ни хрена Слушай, нормальный пистолет, да? Опа Ну плохо, отлично Так, здесь кусака лежит, нет? Да, лежал лежал походу ладно допустим бежим походи дай пройти отвалил воу, воу, воу, воу, воу сколько вас тут пошел Туда же. Так, ладно почти на выход почти на выход пришли почти на отлично какого черта ханк ты опоздал на в смысле опоздал в смысле я опоздал? Внимание, командование что приказало уничтожить дракон -Сити. В смысле я опоздал? Так, а тут все завалено. Погоди сюда, что ли? Да ладно. Промазал. Так, по сюжетке здесь был лизун А чё, значит, на этого? На колокол? На башню колокола, что ли? Ну, где где часовая, что ли? Туда бежать надо? Ладно, окей. Ты слышишь? Ты слышишь это? Тиран! Опять тиран! Твою мать, ладно, у меня для тебя есть подарок. Юта! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, аптечка ты че, мне хочешь сломать голову, что ли? как Френас-2 кусаки что-то я в последнее время стал очень сильно часто материться окей, так, ладно а -а -а, дробаш не тратим, не тратим пистолет пистолет мощный, хороший Люди. О, -о, -о, -о, -о нет, только вас тут не хватало. Отлично. Отлично. По почкам, по почкам, короче. По маленьким цветочкам. Так, правильно, правильно, нет? Правильно. О -о -о -о -о -о -о -о Стоп! Свалил. рот свой закрыл. Же. Погоди, там тиран, там тиран за мной. Ой, -ё. куда, куда, куда, куда? В какую сторону? Правильно бегу, правильно бегу. Табака. на да пускай они там развлекаются. Отлично, ладно. Тиран. Погоди, может я его смогу вырубить? Как раз у меня три патрона. Да он такой? Ускорился. Держи. ⁇ Промазал. ⁇ Опять промазал. И собака бежит. Да нахрен п ⁇ вы все пошли. п ⁇ п ⁇ Воу, воу, воу, воу, воу, ребята, ребята, ребята. А, тупик закрыто. Нет, погоди, стой, не надо. Внизу! Твою мать! -ху -ху -ху. Куда? Сюда? Это жесть! Это просто жесть! Так, у меня патронов-то нет, хера ни от чего т твою мать! Просто! Хоше вам нахер! Жесть какая-то! Жесть какая-то! Сюда? Тупик! Сюда! Окей, на улице! Ё! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Не спускайся, не спускайся, не спустись, ё! Просто жесть! Да просто жесть! Заново! Какого мать его хера. Ладно, скипуем. Я просто такое ощущение, как будто вот эта вся дичь она просто бесконечна. Она никогда не кончится. Видел, как это было просто? Просто обоим впустую, а, обоим кому-то в, в жопу Жаль. Попытка номер два. В принципе, в принципе для первого раза было неплохо. Не, неизвестно еще сколько бежать Вот это такая, да, облава Просто вот, вот. Ты прибежал, да, главным воротам, А тебе говорят, что Ни хрена, ты не успел Ни хрена На, эту, на эвакуацию тебе, Хрен тебе, моржовый С эвакуацией -то. Женщина, лежать Собаки лежать Быстро, быстро, быстро Воу, воу, воу, воу, воу во. С собаками, короче, надо вот так вот Ё, перный театр Просто четко, просто четко Да я мастер бегать змейкой Я просто мастер, мастер. Так, здесь кричу Крикуны, отлично бежать Лежать, лежать Лежать Враг со стрельными ногами не враг. Окей. Так. А, здесь сейчас будет... Понятно, сейчас будет... Говнецо. Их две! Их две! Их там двое, твою мать! Ты прикинь, какой! там двое. Ух ты, четко я прошел сейчас. Неплохо. Так, не орать. Не орать. У этого бронированные ноги, да? У него и плечо бронированное? Окей. Голова зато не бронированная. Так, погоди, погоди. Давай-ка, да иди ты. Так, объединить. Отлично. Объединить. Отлично. Отлично. Отлично. Так, окей. Э -э -э. Дружьем бежим. Э -э -э. Не орать-то. <свёк> Что за звуки -то? Там же лизуна, по-моему, не должно быть. Что за звуки-то такие? Так, здесь сейчас куча, куча зомби куча кусок сейчас будет не забываем там еще лизун там еще лизун завтра стоп выбрать да, -а -а -а. да. флешку Но в прошлый раз я как-то его быстрее замочил, так давай аптечку. Так, хоть э, когда целиковая жизнь, так хоть он побыстрее бежит. Так, окей, чем у тебя загасить? погодя а может ты пока встаешь, я смогу пробежать? Окей, спасибо. Ну, ты вообще вялый. Ладно, пружина. Не ради. Так, тирана запомнили, да? Тирана выносим, короче, с трех выстрелов. Только надо четко попасть. Вот их много. Погоди, граната. Только четко. Спасибо. Спасибо, что послушал меня, что услышал меня. Так, стоп, а что я... Вот так. я думаю что с пустыми руками бежит такой нормально вообще. так здесь у нас много зомби много зомби пробегать пробегать пробегать опа послан отлично так там лизун аптечка по любому нужна Идем спокойно, не бежим. Отлично, отлично просто. Бежим. Вот теперь бежим. Так, что там сейчас? Тиран. Бежим. Запомнили просто, запомнили дорогу. Здесь главное запомнить. Иди сюда, говно. Иди сюда, говно. На, держи. Шляпу потеряли. Блять. Окей. Зарядка сразу. Ружье. Надо стараться метко стрелять. Стараться метко стрелять. Я сейчас просрал один патрон. Отлично. Отлично. Да твою мать, а! сдохни ты уже! Столько патронов просрал! Так, ладно. What the hell, Хан? Так, здесь лизун. Спокойно. Спокойно. Стоп. Там сейчас этот тиран. Держи. Ни хрена его просто... Блядь. Да чтоб ты, блять воу воу воу воу воу воу воу уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, уау, Просто Все, последняя аптечка была Это было последнее Это было последнее, что я мог сделать Отлично Так, руки не тяни Руки не тянули Отлично А, блин, Забыл все в куче, все в куче, Опа Отлично. И сверху такие свалили так сюда. А по-моему грана... взрыв гранаты притормозил тирана, отлично. Хотя нет, я слышу его, идиот бежит за мной. Как что я там? Три патрона. Плохо. Чуть плохо. Бегом. Фу. Юп. Опа. Четко. Четко, блин. Просто на дыхании. На дыхании. Пошел. Так, отлично. Так, вот здесь какой-то трэш. Что у меня есть? Чем-нибудь его. Отлично. Ништяк. Ништяк. Ништяк. Ништяк. Пробрать. Хан, время вышло. Воу! Ты смотри, сколько их там. Жесть. Жесть. Да мочи ты уже! Дверь, дверь, дверь, дверь! Отлично! Ништяк! Ху -ху -ху. Вот выход-то. В дырку допрыгни. Отлично. Что у меня вообще есть? Не вспышка. Аааа, говно кусок Беие, <свеческая> на Он траванул, наверное, скорее всего, у меня. Вообще просто трэш, ты как это упасть? Здесь, гран... Здесь нужна граната, реально. Бежать. Три патрона, три патрона. Бежать. Нет! Баба! Нет! Нет! Отпихни их, отпихни! Их. Тиран! Застрял, твою мать! Ну. Зомби там под ногами! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Где выход? Где выход? Где выход? Где выход? Я правильно хоть бегу? Зачем было возвращаться? Хотела встретиться с Марчем Жнецом Просто отлично И сколько мы время убили? 11 минут на это Все про все Ну это имеется в виду второй раз, да? И первый раз мы сколько тоже там, наверное Минут 10, наверное, бежали там 10-9 минут Ну это жестко, это реально жестко Просто жесткое испытание Но мы справились Отлично Особенно в конце Видал там какая толпа была просто? Мне повезло то, что э, у меня принята была аптечка, короче, которая ну, защита, снижает урон противника. Так, в раздел дополнительного режима открылся, добавлю новый режим. Еще что-то новое? Выживший Тофу. О, это самый хардкор. Это просто, это все то же самое, короче, что и Хэнк. То же самое все, только с одним ножом, по-моему. По крайней мере, это было в оригинале. Но этим мы уже займемся уже Потом. Потом. Наверное, напоследок, на самый последок оставим, короче. А... следующие мы... Выжившие призраки начнем. Окей, друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочки на прохождение плейлистом будут в описании. Короче, подписываемся на инстаграм также. И с вами был.. Валерий, всем.